Всем привет! Вы на канале Мистер Диарс. С вами Дин и Чика. Всем привет! Сегодня мы будем играть. Мы продолжаем играть на версии 1.12. Мы будем продолжать строить замок. Стив, у тебя по на ложку похоже Это сверху. Поднимись, посмотрим, что за конструкция у тебя. Посмотрим на твой а что такое вообще нет, <смех> давай сверху это, повесим это, это, немножко валишь. посмотрим Ой, убери свой гоню а -а -а -а. сейчас свалишься без огонька нет, нет. я уже чуть-чуть порядок а вот а вот тут а это что такое вот посредине этих двух квадратиков это будет тоннель, что ли? да ну да тоннель, что подниматься там оборону делать а там у тебя будет ли? Нет, там будет... Вот тут будет такая, такая стена. Там на стене такие зубчики, и там будут ученики. Понятно. Ну да. Э, кстати, можно тут спуститься по-другому. Вот поэтому спуститься можно. Смотри. Видишь? И падаем, смотри. Да. Кто-то вот такой Это у тебя парашютик там что ли? Так. И падаем. Пойдя... Ой, Ох, ах, ничего себе! Это у тебя компас есть что ли? Нет, у нас <с. Майнкрафт вот, добавили. вот компас. У нас в Майнкрафт добавили. А -а -а. Так, прикольно. Ничего себе ты летишь. Конечно, можно исправить. Давай. Сейчас упадешь? А -а -а, у тебя даже координаты показывают, как ты летишь. Ничего себе! Так, все прилетели. Все, мы приземлились. Фух, я еще раз. Да а давай наших проверим. Волчат. Спят они, что ли? Ну-ка, давайте, вставайте, идите умывайтесь утро уже. Да Подъем. Давайте. подъем. Эй, ежик, ты чего это такой грустный? Ну-ка покажи мне моего ежика, покажи ко мне его. Так, а че они поворачиваются? Ты что, ежик, на меня обиделся, что ли? Нет, Эй, ежик Ежик, стой! Стой! Куда пошел? Стой! Стой! Что, в туалет, что ли, пошел? Как-то отвернулся там из... Эй! Эй! Эй! Выходи! А как его оттуда выманить, а? Стив, как Да нет, сейчас надо, надо просто... А -а -а, Подожди! Бежать. Выйди оттуда! Выйди! Давай, выходи уже, выходи! Но эй, -э -э, Ты куда пошел-то? Ты что это вообще что ли? Все равно он вообще какой вы? Ай, прям в лицо! Да что ж ты, ты хочешь меня что, облизать что ли? Эй, а, стой, стой, стой! Да он на тебя не убежит, он все время, если будут убегать, со за тобой будет бегать. обратно. О, сейчас концучок встретится. Прям в лицо лезет, да ты что? Такой красивый. Ну пошли, давай строить вместе. А он твой побежал, твой побежал. Да, а бежал. тоже идет сюда. Ага, мы пришли. Все такие стоят в очереди. Привет. Ну что, Как вам спалось-то, зубастик и ежик? Как? По очереди с нами знакомиться. Мой зубастик хороший! Неплохо. хорошо спалось. Надо сейчас это им домик сделать нормальный, а то они давай дальше строить, Стив. Ну да, но сначала сейчас им домик сделаю. Вот, надо им домик сделать тут. Открыты новые рецепты! Достижения. Загляни. Да, нет, не хочется пока что заклинать. заглянуть. Я потом загляну, пожалуй. Тут надо сделать вот такую: а, И... они прям за нами ходят. Слушай, ты их там не за в блоке там не замуруешь. Нет, они, они будут сейчас там. Может, сидеть. их надо покормить? Их можно кормить? Да! А чем морковкой? Нет, их их, а на, их мясом? надо мясом пока кормить. Только Мне не хочется. Вот один, один, один, один уже забежал, молодец. Ой, ой ой давай, а давай, хорош, давай, что давай что к нему это? зайдем, давай зайдем, за... Да Что он там делает? Давай зайдем, зайдем, зайдем. Всё, О, я убедился. Нет, давай. А это его, это его домик, он хочет... Я тоже. Ему сказал, а давай ему Давай ему там оставим. Давай его там оставим. Да, я сейчас только а ему... Я сделаю. Там... Я хочу... ой ой ой да! а -а -а! Я ударилась. А -а -а! А -а -а! Что там? Что там? А он что, совсем что ли? Спрятался. Давай туда зайдем к нему прям. поближе. Не хочу, хочу. Ну иди сюда, зубосик. А это твой зубосик или мой? А, это твой. Вот ты! моим не буду. Ежик твой, вот тут. А мой зубастик вот тут. Так, так. Так. Не буду. А где мой ежик? Моего ежика, может, уже сели, а? Вот твой ежик. Ой, какой хороший, диком. Ко мне мой хороший, диком, мне ко мне. О, иди сюда, иди сюда, иди сюда, к своей чике. Куда пошел-то? Да что ж такое-то? А, тебе больше овечка нравится, чем Тика? ты предатель! А, пришел, пришел. А чувствуешь? Чувствуешь свою вину? Пришел. Ой, где он? Эм, повернись. Ой, ой, ой, прям, Фу ты! прям. О, а, какой же ты! Давай я к вам ближе к тебе подойду, посмотрю тебе в глазки. А, а, куда пошел? А, Тут, опять убежал? Нет. Все, давай строить. А, не овечкой! смотри, не совичка. Опять идет. А это что такое? Дверь, что ли? Окно будет? Так не пойду. Дырочка. Ты чего там закрыл, клетку делаешь? Вымани его оттуда. Давай ему морковки дадим. Думаешь, морковку будет кушать? Будет, нет? Да, не Стив, думаю. Стив, ты что, замерз, что ли? Тебе холодно, да? Да, Все, он там будет сидеть. Ты чё? Ежик. А ты что, им это сделал? Он старжевой пес там будет. Спасибо. Работать. Было вольный О, где ты старжевой пес стал? Ежик твой. Путь с нами, ежик, ходить. Ага. А ты ему специально что ли домик сделал? Да? Ну да, это, это на твоих домик. Хотя, думаю, надо, надо его сделать еще один такой домик. Так, так, так. Давай, ты двигайся. А зачем ты их закупоришь? Чтобы они нам не мешали, что ли, закрываешь их? Да, что, чтобы они не поранились. А, -а, -а то думаю, сейчас могут а -а -а. их съесть, зомби, да? Ну да. Понятно. То есть ты их решил безопасное да. место, Пусть да? Себя. А вот это что, наковальня, что ли? на Теперь посмотри, дай посмотреть. Наковальня там, что ли? Дай, дай! Да, хочу на Ковальне, посмотреть! На Ковальне. Хочу Ковальне. посмотреть! Да, на ну, хочу посмотреть! Хочу, хочу! Ай. А где она? а, -а, -а Вот она! Слушай, а такая большая. Может, стол с ней сделаем, Нет, у нас свой стол есть. Так. Так, теперь подпишем, пожалуй, табличку. Что будешь делать-то? Сейчас подпишу табличку. Что это? А что там у тебя? Какие-то краски, кроватки? кроватку им хочешь? Волку кровать? Зачем Здесь кровать? Что у нас? Что ты хочешь? Зубастик подпишем. А, да покормим. А? а, ты табличку хочешь поставить и подписать? Зу... Зубастик. Бастик. Зубастик. Понятно. А теперь тут делаем. Не то, ежик. Да, ежик. Все правильно. Красота. Может, я еще что-нибудь накидаем? Покушать хоть-то. Что ты такой жадный-то? Сейчас, я им Дай им покушать. Дам сейчас. Дай покушать. Сейчас, сейчас. Хоть моего покормить, если тебе своего не хочется кормить. Я хочу покормить своего ежика. Говядина, мясо, коровье, А они еще рыбу умеют ловить. Давай, кидай уже ловить, а что, пойдем, давай ему дочку есть, да подожди, покажи, как съел, то, ну что ж ты, я, он, вот он, есть и папа, пошли, значит, он покушал. А ты не дергай, я хочу посмотреть, как ест. Не дергай. Так. Дай посмотреть. Все, видишь? И он сиденьки были, значит, поел чтобы им поближе подходит, сделать, честно. А знаю. как они рыбу ловят? Они судочка идут и ловят, что ли? Да, нет, они просто ныряют, но в воду по потом выходят и, обр и обрызгиваются потом. Так. Вроде все правильно. Ну все, пошли-то так строить, если уже тут все мы доделали. Давай. Кстати, наковальню мы вчера ставили. Для чего? Ты что-то хотел. Давай. Так, надо с этой стороны сделать. Давай уже строить. А, а я что и делаю, строю. Вот, вот только сейчас нужные блоки найду. И все, начинаем строить. Ой, не так надо поставить, надо вот тут поставить. Теперь вот тут. Вот этот бок надо разрушить. Вот эти блоки немного странные такие. Так, уже ночь. О, давай дальше. Дальше. Остров. Пойдем уже. А, а я строю тут запрыгаешь? А не строишь? Давай строй. А я строю то, что я делаю. Так тут по сделал. Теперь продолжаем. Так, кто сделал. Ты думаешь, что ли, Стив? Да. Нет, не так. Надо вот так. Нет. Да. Не получится так. молчишь да тут кое-что сделать надо думаешь хватит прыгать пошли уже <связь> <связь> так ну мы же будем строить замок достраивать я то и, делаю, и тут строю Дальше пошли. Так. Пошли, Стив. Так, Ну, ну пошли. Тогда. Посмотрим ночь пока что. Овечка. Я думаю, она будет женщина какая-то. Что? Овечка. Ну, просто собачка да, должна быть собачка. А разработчики сделали так, что это не собачка, а ребенок какой-то. Ну, да нет, похоже на пушистую овечку. Какой-то, конечно, они на волке. Ну, на волчонка тоже что-то есть. Давай дальше строить. Хватит по волкам ходить. Иду. Так, с этой стороны пока что буду делать. Блин, мешает это. Бомбану, что ли? Не знаю. Да, надо бомбануть, надо взрыв тут сделать. Что-то что ли? Пусти меня туда, пойду я похожу там. Нет, это... а это... нет, Хочу не пойду взорвать. там, спасибо, не надо. Вот светило. Как Рванет. Нет, сейчас я красный факел должен найти. Ну, давай! Ну, давай, бабахнем. Ну, зачем факел-то? Чтобы светило ТНТ, что ли? Вот. а а Сейчас же Все, огни, Ох, как ударилась-то. Об земель. Это что теперь как тут это летает? Фасл? Это что тут такое летает? А, -а, а У меня голова закружилась. И луна. Лопата тоже летает. вообще Фантастика. Ну, давай, пошли дальше тогда. Мы уже взорвали, расчистили себе путь. Ой, Пойдем. Еду, Все, хочешь нажим. мясом, что ли, строить? Нет. Я ну, я не думал ты уже мясо там. будешь вместо блоков ставить. Нет, я, я не там взорвал. Надо еще вот тут сорвать. Бомбанет сейчас. Ты еще, ой, -ой, -ой ты что, не предупредил, что ты, что ты вылетело все? А -а -а -а. Как, как, Стив, как ты? А ты хитрец, ты подготовился? <мас> Я пока зазевалась тут на Луну, на море смотрела. Ты что, предупреждаешь? Но, ух, как завал-то, волной прям отнесло. Пошли дальше. Да. летающие строители. Ты забыл, что строить? Ну, нет, пока что просто обдумал угол тут. Вот бы все ровно получилось тут. Ну так, давай построим, не будет неровно разобьем. У нас есть чем взорвать. Нет, я свой труд не буду разбивать. Ну давай уже строить-то! Труд не труд! А я строю! Так... Красиво! Да... Красиво! Ой, ой Так не видно ничего, Стив! Мы хотим посмотреть с ребятами! Так... Тебе все видно? Давай уже дальше пошли! Это вообще не нужен. Ставим блестящую штуку. Это блок? Да? Блестящий. Да. О а чем темнеет потом? Чем? А я его разукрашиваю. А, ты его красишь? Так ты расскажи нам, а то мы ведь не знаем. Да, просто тут нажимаешь на этот блок каким-то любым блоком, и он под этот цвет блока. Становится, да? Такой да. же цвет. Смотри, беру блок и. Раз и нету. Да. И стал таким же цветом. Надо еще тут бомбануть. Давай, уже рассвет, по-моему, Стив. Луна заходит уже. Только, по-моему, я слишком тут. Нет, надо еще поглушать сделать. Вот здесь бомба Ну ой, ой, ой, ой, ой, держусь за тебя, Стив. все что ли? Че ничего? Не взорвалась что ли? Че зря спряталась? Нет. все куда ты летишь? Остановись, Стив. Горел. За нас? Нет, он просто когда рассвет, наверное, он успел спрятаться. Все, он горит. Надо было им поджечь. Так на чем эти использовали? Да ну, пошли уже. Да, Интересно. горит. Все равно ничего не это <свят> Упал я в свою дырку, которую я сделал. Ну вот, сейчас... Красиво, Надо... мне нравится, как они все висят в воздухе. Есть такой мод, который убирает вещи, чтобы они в Майнкрафте не висели в воздухе. А мне наоборот нравится, а тебе, Стив, мне чтобы тоже. они вот так висели. Так красиво. И так строить можно. Хорошо. Mm. Так, сейчас лежать надо. Чего ты все время летаешь? Ты смотришь, что ли? Нормально сейчас вот так будет. а, -а, -а. ты смотришь, что получилось? Ровно-не ровно? Да, вот сейчас вот это. Сейчас надо сосчитать их. Раз, два, три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать одиннадцать только она начала считать уже кончилось. потому что край длиннее тут раз два три 4. чего это не, не ставишь я считаю одиннадцать все я считаю. нет я уже с другой стороны пошла а, а, а тут не надо. Вот. А, нет, надо тут. Так, сейчас тут сочитаю. Раз. Высчитали? Да. Считали. Раз, два, три, три четыре, четыре пять, пять, шесть. Ну где шесть-то? Шесть. шесть. Семь. Семь. Вы не мотай, Стив, у меня голова кружится. Восемь. О, какой красивый столб. Да, я на него посмотрю. Вау. Какой был тут блок-то седьмой или восьмой? Семь. Седьмой. Нет, был. Ну, давай. Это седьмой, случалось. Нет, давай. Восьмой ставим. Семь mm -hmm. было. Семь было, давай восьмой. Восьмой ставлю А еще. ты специально внизу делаешь, да? Это? Да, убираешь, чтобы он упал, да? 9. 9. 10. 10. 10. не упал, да? Подпорку. Давай девять. Девять. Десять. Кто не ставишь-то? десять, все, конец. А нет, одиннадцать а -а надо еще. Ну тогда разбей, это дерн тут. Ааа, -а -а, я зарылась, Стой, Я вылез за ну, ну подожди же, ну. Ой, пойду я на тот островок, пожалуй. Давай уже одиннадцатый кубик ставь и пошли. Блок этот. Теперь надо их сразу красить, чтобы было. А мне так больше нравится Я бы все цветное оставила, а не серое. Мне так больше нравится. Ну, ты хотела полететь на салон, но можно полететь кое на время. Так, я иду, а ты иди отсюда, стив. Все, иди строй. Я тут полежу, вот тут под деревом отдохну. Отдохну, а вот тут полежу, посмотрю на облака, на солнце, а ты иди работай, Стив, ты строитель, а я только помогаю тебе, все, иди, иди отсюда, иди, я тут побуду, да, ухожу, все, давай я тебя столкну сейчас, все, полетел Стив, все, готово, все, я там осталась, Чика пока что там отдыхает, Ай, ты, Стив, я там на острый... Ай, ты, что, что ты делал, мне молнию прислал? Какой ты же предатель! Ты что делаешь, а? Ну, как же ты к дрянью закидал меня? Фу, все грязные! Ай, зачем ты это сделал? Так, Чика-то пока развлекается. Фу, все грязные! Эй, ты, Стив! Я там, на острове! Я на тебя сейчас что-нибудь выкину отсюда! Дерево, например! Что, я не слышу? <coughs> я не слышу! Не, не надо! Не надо ко мне приближаться! Иди отсюда, вон палки падают! Сейчас все на тебя свалю оттуда! Иди отсюда, иди! Оставь покоя, мой островочек! Все, иди строй, иди, иди строй! Строй, иди! Ну да, я, я оставь тебя в покое. Пожалуй. Так. Пусть там пока человека развлекается, я а эту строить буду. Ну. Она все интересное пропустит. Так. Угу. Теперь башню. только надо делать аккуратно. Не понял. Тут, по-моему, перебор. Раз. 2, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. 12! Не понял, мне у меня что-то чика неправильно сосчитала. Нет, надо тогда этот бок убрать. Вот, теперь 11. Я а я слезла сама, я сама слезла. Интересно как. Что испугался? Нет. Ну, а я думала ты испугался. Это вот это сейчас, это надо, вот это убрать надо. И. Вау! Бомбанет! Опять взорвал! О, прикольно, у меня получилось, тут взрыв воз хороший. Только надо еще взорвать. Ты меня сейчас облака? Сейчас? Нет, пошли дальше, тут нельзя пробить. Ах, я так смотрела. Ты что же заложил динамит Ой. и не стал говорить мне? Ох, так бы чеки не было. Все, конец бы чеки. Нет, у меня просто ты так не, уже. Не, не делай больше, Стив. Ах, ты меня напугал. Хотела тебя напугать. Напугал опять ты меня. Фух, опять взорвалась. Все, не надо больше А взрывать. это вообще не нужно было, а, по-моему, а ничего. Будет. Да, сейчас к нам море пойдет и всю нашу стройку затопит. Нет, ничего, я все буду делать аккуратненько. Тем более, сейчас по поворот будет. А, нет, мне меня будет прямо идти. Блин, мне просто море загораживать. Как дырку тут. Ну что, мы уже сделали <звуки> этот часть стены. Давай дальше что-нибудь такое придумываем. Ну, а тут. это что будет? Ты просто хочешь сделать стенку, что ли? М да. Хочу сделать эту стенку такую. Ухрененную. А -а -а. Кла-с-ную. Что-то на нас зубы похожи, стена твоя. Внутри зубы крокодила какие-то. Если вверх Нет, посмотреть, -это вот не зубы крокодила какие-то. Крокодил Надо сделать тоже. Вот так тут надо сделать, а теперь прямо тут. А что еще хочешь? Не пойму. Смотрю, а ты не пойму. По-моему, эта башня в бок у меня будет линейка. Это башня, что ли? А, ты хочешь... Поняла, я поняла. Ты тело видишь. Фундамент стены. А эти квадраты это башни будущих основания. Я поняла. А как там у тебя в море, что ли, уйдет? Там уже море. Нет, это у меня может море не можешь за... высушивать. Нету, я просто море сейчас закоражу. Ну да, не буду пока что закораживать. Давай строить. Так, уже ночь. У нас нет зелья, чтобы подсветить. Сейчас будет темно. Да, конечно же, есть одно зелье. Зелье невидимости, ночного зрения. Вот, нужно нам зелье. Выпиваем. Ура! И что, он светлеет? Почти что, как день. Даже не отличишь. Только звезды на небе. Ну давай дальше строить. Все хорошо Да. Видно. Все, давай, кубик, рубик наш. Блок. Ставь. что -то, только сейчас какого посмотрю. Как тебя шкарит, мне аж прям тошнит. Когда с тобой лета. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть это не считается. Понятно, шесть, раз. два, три, четыре, пять, шесть. Блин, так. Ай, подожди, ты мне обжег ногу! Ты что, я тут сидела как раз на травке со своим рюкзачком. Раз, два, три. Четыре. Все, везде огонь сеешь. Обжег мне ногу. Семь. Полечи мне Нет. ногу, полечи. Сейчас бинты достану. Ах, полечи мне, Стив, больно. Обжег. Вот. Давай, полечи, полечи. У тебя аптечка? Да. Вот. Давай, полечи, полечи. Так, держи. Ах. Вроде Держи получше. Ах. Ты пока что там передохни. О, посиди. Ты только больше на меня не под... так не надо подходить со своим рюкзачком. Вот тебе для обороны? А это что ты мне дал? Топор, что ли, или стрелу? Что тебе вот, пожалуй, вот это. А вот. что это такое, Стив? Ой, по голове И... прям, по-моему, попал. Ты уж так не кидай. И вот эту пушечку для, Ой, для обороны. пушечку! Я не удержу ее! Это не пушечка, это что-то... Это пистолетик? Да, для обороны тебе. А, ну пистолетик-то я удержу. Мясо не надо сырое, я не ем. Ты хотел мне мясо кинуть? Нет, я хочу тебе покушать дать. Пока что. Ну да. Пусть ты... Я тебе сейчас... Что, Яблоко мне? Яблоко не хочу! Стейк? Нет, не хочу. К курица? Ты знаешь, что я люблю? а, -а, -а Точно! а Куда, куда ты ушел? Ну, там было! Ты что? Ты что? Я люблю, там это было! Где? Ну, не знаю. А, -а, а Торт! Да, кейк хочу. Ладно. Вот Держи. Вот. Нифига, пушечка. Ох, теперь я с тортиком. С пушкой. Вот. Товтик. Ну все, иди, пожалуйста, Стив, отсюда. Не смотри на меня. Иди, иди, работай, так. Стив. И днем и ночью. А я тут буду сейчас сидеть, кушать свой тортик. Ой, иди, иди, не мешай. Ну чего ты встал? Иди отсюда, Стив. Так, не мешай мне кушать. А я, а я тебе не мешаю. Я тебя вверх устрою. Ой. А, ты мне хочешь Ой. еще? Ну, спасибо, как же я Ты мне сейчас все тут испортишь? Так раз, два, три. Ой. Нет, я так не могу. Давай мне уже тут как-то ты доделай и иди себе, иди, Стив, иди. А то сейчас тортик захочешь, один кусочек, второй, знаю я тебя. Иди, иди. У меня свой тортик есть. А, ты себе взял, хорошо. А может ты тортиком стены строишь? А что если дом из тортиков построим? Все, раскушала. А давай торт, один, другой, третий, и дом построим маленький. Давай зерку. Нет, не получится, так будет вот так. Тогда вот так. Хочешь, чтобы Да я сверху посмотрю на произведение из тортиков. <звёздр> Это замок из тортиков. Не, ну маловато. Надо еще накидать. Ой! Самого. Ой, ты что делаешь? Отстань от меня! Стив, ну все испортил! Ну! Все, я на тебя обиделась. Я пошла вниз. Все, я пошла есть свой тортик. Не надо ко мне приходить. Ладно. Я построила такое сооружение. Там такой ветер был на высоте. Так Ой, ду... не продумал над лестницей. А, пирамидка! все. Так, тортик еще съел. Ты что там И... делаешь сверху, эй? Так. Стив, уйди уже, а? Иди себе поработай. Ты, по-моему, не тем А Занят. я тор... что я делаю? Работаю. А, работает он. Он тортики, блин, складывает. пирамидки. Ну, это да. Я Строители тортики не складывают в пирамидки. Я видел таких строителей. Нигде. Так, пока Чика там кушает, перементовывается. Я пока что тут занимаюсь строительством. Так, кое-что тут достать надо мне. Что, хочешь память? Нет, я хочу какой какого скажу. Не вздумай дружка. этого делать, я тут как я раз тебе, кушаю. Дружка. Иди уже, иди! Вот. О нет, Спасибо. Еще мне его не хватало. Это что за чутила? Ай, О, мой чутик съест сейчас. Все, я спряталась. Мне нету, нету, нету, нету. Я его пристрелил. Что было? Что было? Я его уничтожил. Это я в него выстрелила нечаянно. Я нажала курок. Ничего себе, я прибила. А я кого прибила-то? Я даже не поняла. Это ты кого то Это монстр был? Вот его защитник, верно? -о, О, а что за лысый? Его такой? зовут Ночь. А почему Я почему вол волос нет? Не знаю, это, такой скин. И у, и у него салмарный мордный. А дай хоть посмотреть на него? Ты искрутил все. Меня начинали, не вижу ничего. Не э, ты Потому куда что? пошел? Там мое место. Не знаю. Комнат... Куда ты пошел? Занял. Ты что там делаешь, Эй? <связывая> Это что ты хочешь мне сказать, что ты мне сейчас вот этим мечом? <связывая> Иди отсюда! Это что? Что ты его ко мне прислал? Он мне теперь в моем будет тут в подземном домике стоять и смотреть и все кушать, что я тут приготовила? Нет, сейчас. Или он будет охранять меня? Да, Эй, охранять будет. иди отсюда! Ой, стой! Тебя Ты охранять будет? пошел? Ага, охранять! А, он да, да, вообще да, да. ушел. Ага, охранять сейчас будет. Ой, подожди, он пришел! Он что-то просит! Стой! Поторгуйся с ним. Где он вообще? Я его не вижу. Вот. А, -а, а Что хочешь? Ой. он ходит. А что ему дать? Тортик, что ли? Да ничего, сейчас Да надо... забирай уже тортик! Вы надоели мне со Стивом! Ну, он довольный какой. Так, все. <смех> Дай ему что-нибудь уже. Да, блин, на тебе оружие. Ему. На тебе мой тортик. Уже иди. А нафига ты ему от своего оружия давай. Сейчас я. Этому чуваку устрою сейчас. Так, надо сейчас кого-то Надо мне. Чтобы они понравились. куда он с валюты? вот, смотри, твой враг. Да я не успеваю смотреть. вот. А -а -а. нет, это, это не твой враг. Ой. Да? ну пусть они двоем тут ходят. Мне, мне пусть не мешают. а то уничтожу вас. так, так. я хожу тут. Угу. Спускаемся. Тут надо отмерить. А нет, не надо тут ничего отмерять. А да что ты хочешь? Нет, я не получаю сейчас кое-что сделать. Кое-что? Название есть? Я хочу тут... А, вот, можно так сделать. Просто тут к этим бокам ничего не, не присоединишь. Да потому что нету опоры. Раз. Нужна опора. Два, три, четыре, пять. Ты в воздухе ходишь. Мне пофиг, как ты на это. Что я в воздухе скажу. Блин, не так поставил. А понял понял понял что все ты утонул ты куда пошел под воду эй стой а я эй я на берегу смотри я улетаю эй ты куда ой ты почти Так, Чика, пока что там внизу осталось, а я нет парашют, нет парашют, Чика, я тут что с тобой? Я почти приземлился. По Стив, ты в воду падаешь! Стив, Стив, стой! О-о-о! <говорит> я выпал. <свеч> <свеч> Сейчас было. Ну <свеч> вот, вылез наконец-то. Ну что, налетался? Накупался? Пора строить. <связь> так, Чика там наелась, да? Да, спасибо. Вы мне с вашим охранником <связь> все перепортили весь мой обед. А давай собачку посмотрим -по -по за ними, а. Волка? Да, за волками сейчас проверим. А может, еще? Давай кошку заведем. А нет, не получится. На, на, на мод специальный. На эту версию нет такого. Ясно. Может, кого-нибудь еще, кроме этих волчков? Ну, есть кто-нибудь там? Ну, давай. Конечно же, лошадка есть. Не лошадь не хочу. Давай что-нибудь другое. Нет, э -э -э, не хочешь. Не -а -э. ну... Пушистая хочу, маленькая. Лошадь, она большая. Ну, не собачка хочу. у тебя есть. Ну, а еще что-нибудь А, -а, -а на лошадке можешь покататься? Не, не хочу. М -м -м. Кролик, кролик. Давай кролика. Ладно, кролика. Так, сейчас только я его на должен найти. Ты только дай я почитаю. Вот кролик, вот! Ты прям угадал. Прям точно. Вот. Подожди, а что не белый? Хочу белого. Ладно. Нет, не белый, не белый, не белый. ну куда их столько? Они нас И... за... замучают И... тут. О, их уже больше десяти. ⁇ -мо ⁇ нашествие кроликов. Нашествие! А! -а! Ты чё, сдурел, что, не хочу кроликов взрывать? Ты что сделал-то? Да потому что... Ты Ямище не хочет. Ты да я пошутила. Хочешь. Они все убежали. Только... <связь> а теперь тебе яма. Пусть такие... Не надо их убивать. Ну, пусть ходит пока что. Ну, конечно, мы, мы не можем их приручить. Ты тому, можешь так резко не прыгать, Стив? Я не вижу ничего. Ну а, задняя Ум походка, <соединяя> умная походка. <танцующая. соединяя> Он пришел, кролик. Давай. Круто, <соединяя> да, танцует стив. Ну давай к нему поближе, подойдем хоть это, <соединяя> к <одному> кролику. походка. <соединяя> да. <соединя> да. Давай посмотрим кролика поблизости. Ой, зачем мне твой сахарный тростник? Хочу кролика. Вот. Да ты так скачешь, Столик. я не могу его разглядеть. Вот. О, стой! О, какая прелесть! Хорошенький! А крупнее можно его сделать? Он не вырастет? Нет. нет. А посмотри, у них там что-то летает. Это, это, это, это, это кожа. А, это Ой, еще пришел. А давай их подпишем. Они Один по... ушастик будет. Один? их нельзя подписать ну можно конечно же давай одного мне подпиши у Шастика мой будет можно только я сейчас должен сбегать за Наковальней сейчас быстро разбегусь за за, за Наковальней Сейчас у меня будет собственный кролик. Ура, ура, ура, ура У меня есть собственный волчок и кролик. Ушастик. Так. Готово. Подписали. Табличка. Теперь идем к кроликам. Давай а кого-нибудь зач... поймаем. Одного. Так. Наталья, пусть бегают без имени. Если захочешь себе еще Выберешь. О, давай, стой, все, они все одинаковые. Ну давай, ты поворачивайся уже. Все, он ушастик. ушастик. Ушастик. Ушастик. Ушастик. Ты теперь мой кролик. Как его приручить? Как его приручить? <социт> сейчас я тебе покажу. Приручи, ты, его, ты, приручи ты, ты его, приручи, приручи. Уже... Так, сейчас, сейчас. Э -э, уходит, уходит. Только главное, что мы сейчас не ушел. Так ушел уже. Ты а его взорвать там, хочешь, мистер, что спасибо, блин. Нет, мне надо кое-что сделать сейчас. Он не ушел, вот именно он уже ускакал. Ушастик, где он? Ушастик, нету. Ушастик, а это так резко бегаешь, я не успеваю. Тут одни шкурки. Где мой ушастик? Все ты его потерял. Достижение. насижение. Пусть ты будешь О, ушастик. Он опять отпускать, пока ты будешь думать. Так, сейчас кое что надо Мы были очень быстро. Вот это и других. Ты я его узечку что ли? Ой-ой-ой, вот ну, он, он, да. ой, он уходит? Или это уже не он? Ой, это по-моему он. А вот он ушастик, все, все, все! давай. Ой, какие ушки у него! Ой, а лапки задние, классный. Сейчас у него какашки Мы это падают, У него какашки. Да-да, нет, я его по по привязал потому что мы Так они не позволяют прям. К... К -к Короче, я его при привязал. Он как не уйдет. Ты его привязал. К этой штуке. Какая-то штука. Что это там? Дощечка, что ли? Палочка? Ну, Ой! Думала, да, я... привязать. Ну зачем ты ему врезал-то? Ну, ну ну, пусть ты тогда вот этот ушастик. Какой-то вот прям... Я не знаю, Стив, Просто прям обьёшь его. Бежать. Он все равно как-то уйдет. А зачем ты ему врезал по попе? Ну а у папы вся красная была. Врезал-то. Так. Их все в одно место, может, посадим? А то один ушастик, там. Да? Зубастик тут, блин. Сейчас. Только найдусь, чем закрыть ту дырочку, папа, пока, когда, когда я его заспауню. Нашел. Теперь Спауним и надеряем именем. Ушастик, ты будешь. будешь. Все, сиди тут. Давай ему кинем морковки. Он-то есть морковку. Давай, морковку! Конечно же, морковка. Где морковка-то? Вон морковка в середине, куда гуляешь-то? Так вот. Давай уже, давай, давай, давай, давай, Стив! Мой ушатий хочет морковки. На морковку! Ой, сколько у него больше, чем у Волга! От одной только морковки, а там целый кусок говядины и только одно сердечко, а тут... <гас> вот Их можно спарить с друг другом. Давай я быстрее, еще бродячь. кинем морковки, я еще хочу его покормить. Пусть надо спарить. Испар... Знаешь что, я придумал, как это сделать. Можно сделать. Ты что, крокодила с них хочешь сделать? Не надо мне! Нормально, когда морковки... Спасибо, они ускакали! Они... Ой, он маленький, смотри, какой хорошенький носик. Ой, посмотри, какой хорошенький, какой хорошенький. Ну покажи мне его, вот. покажи. Ну куда ты, Стив? Вот. Ой, да ближе, ближе, хочу. Хочу ближе. Ой, ой, ой стой, стой. Ой, какой красивый. Какой носик розовый. А что это у него за звездочки такие? Это, это, это я. А зачем? Я его, я его кормлю морковкой. Это морковка? А они ждут? Не, не надо, что ли, папе с мамой этого зайчика? Кролика вернее. Дай им тоже морковки. Дай морковки! А, какие а, они не они, хотят. кстати, лучше. Да, не мотай так, блин! Я не могу! Я хочу посмотреть! Знаете что, мне надо ушастика загнать домой, чтобы он у нас да не стой, ушел. Да стой! Я всю семью хочу посмотреть! Семейка. о Какие хорошенькие! Нате! Ой! Морковка раскопала! Морковка разрыла им норку! Ой! Все! Свалился мой ушастик! Так... Ой! Ой! Бедненький! Он вылезти не может! Он сам роет! Он сам роет! Он умеет рыть! Офигеть! по он просто прыгает. Нет, он роет. Он видишь, куски грязи вылетают. Он роет. Он умеет рыть! Подожди, это кто? Маленький роет? Нет, это наш ужастик роет. Наш. Ты посмотри, как он классно! Ты посмотри, как он роет! Ой, а ой, ой, ой! Ой, куда? Куда? Куда? Стой, стой! А все упали туда! А -а -а! Быстрее посмотрим, давай, как они там, посмотри, посмотри туда, туда, посмотри, они роют, посмотри, уже две там. Они за мной ходят. Пошлите а за нами, они, они, за нами, пошли за нами. Пошли за нами, за нами, за нами. Ну ты нам блок показываешь, кролика покажи. все, сидите. Пусть сейчас выпрыгнет, сейчас выпрыгнет, сейчас выпрыгнет. Роит он там, вон, роет! вон. Да. Он роет! Ставьте Ну нам... дай! Там я сейчас надо закрыть. Их. А ушастик ждет, когда он роет. Так, теперь... Чтобы... Их надо закрыть тут. Да блин, не закрывать. Ушастик, я тебя тут. Ты должен тут сидеть, понял, Ушастик? Так, все наши питомцы тут. Смотрите. Ай, молчок уже не хочу я на молчка смотреть. Мне кролики больше нравятся. Давай я кроликов. Пошли уже, надо строй. Всех уже посадили? Вообще-то мы только одного посадили. А мамаша ушла, потому что это был, это наш кролик. Кто? Мама? Тот бродячий мама кролик, а этот наш, собственный, и они родили ребеночка. Так. А Стив всегда прыгает, да? Он не может просто ходить? Он всегда прыгает, да? Да? Можно и ходить. Потому что не могу, у меня уже голова от него прыжков. мой тортик еще не съеден. Кусок его вижу. Из-за угла. Четыре, <связывая> <связывая> <связывая> Красиво. Согласен. Скоро мы будем это все поднимать. Датчика. Да, Стив. А ты все время смотришь, да? Да. Поэтому поднимаешься выше. мне там надо блоков? Уже уже большая получилась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать. Я тортик ем. Доедаю. тебе оставить, Стив? Ну да. Я думала, ты откажешься. Кстати, а, а ты хочешь вторую порцию? Не, не хочу, я наелась. Ну, тогда я сниму. Ну, ты и второй еще себе поставил. Тебе немного будет. Два тортика. Все, раскушу. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Мы над морем. Сейчас мы над морем. Строй О -о -о -о, уже, строй! Тень! Что там? Не видишь? А -а. Тень. А, тень, да, я вижу. Вот, ре реалистичная стала. А раньше не было тени. Не там нажал. Дальше пошли. Пойдем да. строить. Сука, да, да, да, да, да, ну. О, ты кто такой? Кролик. Кролик, обыкновенный. Ой, это который убежал. Давай его посадим к себе. Он грустный. Ему мокро, под дождиком. От него какие-то какашки отлетают. Давай не будем убрать у нас свой есть, он там сидит. Как, как, как, как все наши питомцы. Ут. Так, о, я не могу допрыгнуть. Ут. Все уже рассвет. Строй С собой утащил, ты что делаешь? Ты зачем это делаешь? Ай, да что же ты? Совсем сдурел, Стив? Я не могу выплыть, я пишу через воду. Ай, берег, берег, где ты, берег? Что же это такое, Стив? Ай, ай, сейчас у меня с утащит! тащит. Ай, я не могу. Ай, ай, ай, ай, какая маус так кончается. А -а -а. Вот. Вытаскивай меня быстрее, вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай быстрее. <свист> Ух, наконец-то. Ой, вода. Что Там, пожалуй, больше такого случая не было? И сделал вот это. <свист> Ух, путы. Так. Все! Отдышалась! А ты что хочешь делать? Ласты? У тебя есть ласты, Стив? Что же ты молчал? И ты можешь как спрут плавать! Мы хорошо! И теперь не тону благодаря ластам! Ой, как хорошо! Мы врезались в спрут! Прямо! Он еще сошрет! У него пасть была! Видел, что у него там сзади? Мы чуть не попали ему в рот!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 Пожалуй. А, а. Нет, не могу допрыгнуть. ты что, тренируешься, что ли? Зарядку делаешь? Перед заплывом. Еще кусок мяса возьми. Говядина. Стив, будем отмахиваться от крутой. Прикольно. Ну, что еще шлем для мотоцикла возьми? Носочки. <смех> что ты там все ищешь? Поехали уже. Полетели или поплыли. Я... Или что еще? Ях ты, как ты вооружился в две руки. Я его с пруду шассиком наградил. <смех> Прикольно. Так. Я пока что буду наготове, если я нырну в воду. Так. Штуки одноцветные. А у тебя будет и по морю, что ли, замок? <вес> <такт> Нет, просто у меня места не хватает. Ност? Места не хватает. Ты тебе говорила же тогда, что не хватит. А-а-а, а, -а. а я... А, а, а я сейчас а, опоры потом сделаю, что мы за бок не упал. Иначе он у нас навернется в воду, когда мы его поднимем на стены, да? Фундамент. Давай опору строить, что ли? Да нет, не надо, пока что он висит. Пока удержит? Да, удержит. Это же Майнкрафта физика, а тут физики нет. Давай дальше, Никакие пойдем. блоки не падают, кроме песка. Конечно же. Так. Так. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, только пять. Раз, два, три, пять. Дождик, да? А что еще? А, а, а, а, гляди, какие тут тени. А знаешь, что вот эта вот тень нет. Вот этой штуки, видишь? Да вижу. Тени ее нет, знаешь да почему? Есть, Потому что Бон, это почему нет, -то? а по почему тут пространство? Не знаю. Ты же сам сказал, что физика здесь не присутствует в Так. Карте. Вот тут нам быть тень. А это же блоки из модов. Тут блоки из модов не не высвечиваются. Видишь? Да вижу. Да. Что дальше строим, давай? Фундамент башни. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, не так не так поставил. Он уже все день, уже совсем светло. Это ты до самого берега будешь тянуть, или тебе просто надо вымерить количество блоков? Просто вымерить. Ой. Раз, два, три, четыре, пять. Так, теперь... Боковина. Можно прыгать тут в воду, давай прыгнем с него, как с трамплина. Вот да? отсюда туда. Только сейчас Давай-ка. Так. Так, Из... нет, я сначала вот так. А у меня надето. Конечно, ты уже давно одел, забыл что ли? Стихну у тебя и память. Так. Давай и... изнутри нырнем, внутри Ныр... в кольцо. Ак. А я сверху осталась. А я хочу с кольца прыгнуть. Ну, куда Ладно. ты на бережок-то полез? Ты так запрыгнуть Эй, не можешь? А я хочу забраться тут. У меня же это, ускорителя уже нет. А, ты снял его, понятно. Ну, давай О уже пойдем. Как по пирсу, мы... да, морскому. Давай так, так, так, -та. Так, и вот давай прям туда, как в бассейн, трамплин. Прыгаем вот сюда. все держи за тебя, Стив, давай. Ну-ка разгоняйся. Стояна, О, стояна. Ну, ты что, я уже разогналась, а ты взял и свое мясо тут включил, говядину. Ну зачем нам морковка? Нет, я кое-что хочу кое-какое блок. Ну как, что ли, махать ей? Что ты хочешь? Я блок хочу достать, чтобы хороший положил. Нам нырнуть надо. Что-то он должен быть тут. Бог этот. Где он? А? Ты что с топором? Не надо нам топор в воду-то. Или ты охотиться будешь под водой? Да мне не надо оттуда хоть. А еще тортик прихвати. Что хочешь-то? Кость не надо. Шарик. А зачем он нам? Куда пошел? Вода не там! Там, там не там Стоял, вода! Стив, стой! Стой, Стив! Это конётик, Ты right? что? Ты куда пошел? Вода не там! А, ты в сундуке хочешь что-то поискать? А что за сундук у тебя тут? Ты что делаешь, как наковальня, что ли, у тебя? Да? Так. Крафтишь тут, что ли? Ну да. Так. И что, уже скрафтилось? Что у тебя получилось? Поехали. Вот это получилось. А почему я медленно хожу? Ну что, разгоняемся а, или это Давай Здесь... пока не стемнялось, а то я не смогу прыгнуть, я а боюсь в темноте прыгать. Так, разгоняемся. Разгоняемся. Давай. Ну что, ныряем, что ли, нет? А? А? А, не, не, не, так высоко боюсь. Давай, давай, Ну! ну давай, туда уже ныряй. Ай, ой, ай, ай, ай, Хорошо ай, а ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, Лесенку сделал о, выходить. Круто. Ой, о, ты куда? Я соскользнула. Мокрая лесенка. Пи ступенька нижняя мокрая. Ты что делаешь? Дай залезу. Дай залезу. Да, дай да, да, я залезу. Дай да. уже залезу я. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, ой. Да как же? Да, да как да, же? Да, да, да я, я сейчас сделаю Да куда кое-что? то да, да, да, а, да я, ой, я, я сейчас сделаю. Ну, ну что же ты, Стив? Ну дай залез! Так, если должна быть, должна быть бог. Вот ну я ок. уже не могу, мне холодно в воде, дай мне вылезти. Дай вылезти Стив, дай. Ну дай уже Эх. вылезти. Уф. Дай, дай Ай, ой, все, давай, давай, давай, давай, все, я снова больше не ныряю. Да, уйду, да, отстань ты от меня, Стив. Да, я побегу уже, побегу. Давай, быстро я побегу. Ой-ой-ой-ой, опять упала. Да что ж такое? Ой, вытащи меня, Стив. все, вытащи. Вытащи из воды меня, из воды. В воду нырни ко мне и вытащи. Так, блин. Да быстрей, помоги мне, я не вылезу. Очень темно в воде. Ну, давай, все, я схватила тебя. Тащи меня наверх, давай. Давай наверх тащи, так куда ты в глубину. Ай, Стив, ты дурень! Куда ты в глубину? Вытащи меня. Быстрей, быстрей! Быстрей! Ну быстрей! А, тащи меня, тащи. Все, я больше не ныряю с тобой. Ты какой-то дурень. А, не надо, не не пойду я с тобой. Оставь меня на берегу, оставь меня на берегу. Оставь на берегу! Всё, прыгай! прыгай! Да куда прыгай? Я хочу на берегу. Оставь меня. Все. Все, все. Все, отстань. О, иди вон сам на свой мост. Все, иди, я здесь сидеть буду. Так, чик, мама пока что ей надо успокоиться. А я пошел. Эту конструкцию надо разрушить. Кавина одиннадцать, одиннадцать. Щить. Я с тобой... А -а -а. Какие-то у тебя там рожки на конструкции. Рожки до да ножки. По-моему, это жук. Нет, не жук. Это усики жука а? и голова его. Ничего, это не усики. Осики? Нет. Да. Нет. Смотри, прикольно. На углах нет, а по бокам есть. Так. Вау. Где какая тут тень? У меня уже получается большой замок. Смотри, да, иск... уже есть. Очертания его контура, половина, да? Ну, выше уже не надо, наверное, растить, да? А то совсем он будет маленький. Так. Не эпично будет, как ты любишь говорить. Да. Я уже на высоте. Ой, кажется, папа, папа, папа, папа, папа, папа, в воду! Да что папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, обманул. папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, сбой был! папа, у папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, Ну, оставайся тут, в ямке, там доеда свой тортик. Да я уже его съела, я теперь просто хочу посидеть, я есть не хочу. В смысле, остался там немножко кусочек, но я уже наелась. А, -а пить хочешь? Пить хочешь? Пить хочешь, Чика? Что тебе? Пить хочешь? Нет, спасибо, я Ладно. уже напилась. Воды. Пойду погуляю по бережку. Там он кто-то ходит. Ага, погуляю. Там он ходит, зомби Ой. что ли? Сожрет меня там сейчас и все. Отведи меня, Стив, на бережок. Пойду погуляю. Надоело мне тут с тобой сидеть над водой. За твою плечо держаться. Сейчас я тебе. К, к, к, к, к там твоим только светло. Чтобы мне там здесь? никто не съел, да. Вот. Все, спасибо. К твоим питомцам. Ох, это. хорошо. Ну иди строй, я тут отдохну. Да, только сейчас кое-что. А что может, ты... даже посплю? Кровать мне поставь? А, кроватку? Да, я поспать хочу. Ну, сейчас только найду ее тут. А вон они, давай любую. Какую тебе? Ну не знаю, любую. Красную? Нет, красную не хочу. Давай. Какую? Милейку. Желтую. Давай желтую. Ладно. Спи. Ой, какая красивая. Ну, давай. Пожалуй... Только не под остров, то он еще на башку свалится. Я боюсь, что у меня свалится на голову этот остров. И я себе тоже кроватку. А да тебе-то зачем иди строй? Нечего. Я не с тобой посп посплю. Вот. Нет уж, я тут сама хочу, ты мне мешать будешь. Я одна тут буду спать. Все, иди строй. Нет, ни ни ни ни никто ни никто не помешает. Вот, приперся, ищу Стив. Спи, моя радость, и у тебя достижение. Слушай, я еще посплю. Ты иди строй. Все, пока. Да, уже утро. Ну и что? Ты мне спать не дал со своими кроватями. Сейчас только доску тут прибью. Кого ты? Доску? Чтобы Прибить тут. доску. Ну, кое-что сейчас надо сделать, надо мне. Так. Табличка. Ой, не то, это, это вот эта вот, это, вот, это картина. Мне надо табличку. Так, табличка. Как тебя там зовут? Ушастик. Это. Ушастик. Понятно, Ушастик. Так, готово. Ужастик. Куда ось... все надо? А теперь ушаст... я пошел. Да вот. меня доставь. Меня а, доставь. Да. а. Я хочу там побыть. Полежу тут на ушатика ну, посмотрю. Вот. Давай, все, оставляй меня. Не хочу с тобой больше там так, ходить. Да, только я что-то. я хочу тут. тут посидеть и посмотреть. Не хулиган, ну, вот вот это, резко. это еще я построил. Вот, резко, так. Я хочу посмотреть, где тут что. Ах. Все, я остаюсь. Все. Ну, оставайся. Все, я легла спать. Может, и не буду спать, но полежу, посмотрю по сторонам. Ну, все. Пока. Иди. Все, шагай. Все, шагай отсюда. Стив, иди отсюда. Все. Да. Все. Пока что мне надо кое-что снять, потому что как-то не очень в этом ходить. Чего Так, сейчас мне переодеться надо. А маска? Нет, пусть у меня будет что-то другое, какая-то другая броника. Хочу и, пожалуй, вот эту. Так. Чучуа какой-то. Вот. Хорошо. Все, у меня тут. Я ничего не буду делать сейчас. Чика пока что там. Нет, ой. Что приходит? А? Да, я к тебе пришла. Я выспалась. Это что такое? А кто это? Это я. Нет, ты на себя не похож. Нет, да это я. По-моему, подменили тебя. Ты это я. О! А че ты на хоккеиста? Ты маску съел. Ты на хоккеиста похож. На тебя одежда хоккеиста как вот. Сейчас вот один маску. Попробуем, может, так нравится ходить мне. Ну, хочешь, что я другую одену броню. Что мне все надо удалить тут? Не хочу, чтобы это было у меня в инвентаре. И возьму новую броню. Ой, кажется, кажется, кажется, кажется, там в воде дым пошел. Нет, это не дым. Это, по-моему, с тебя что-то сыпется, Стив. А, у тебя ракета накрылась, что ли, которая была в ногах? рюкзачка. А что это с тобой, Стив? Ты на куски развалился. а Ты на куски развалился! Стив, ты где? я одна тут осталась! нету зомби все съедят! Стив, ты где? Где, где, Стив? Так, я тут, тут, тут я. Где же тут? Тебя не видно? Ты где? Oh, это что-то красный кубик. Ой, oh, oh. кажется, дымок пошел. Это вообще что такое? А что, ты, что это происходит, Стив? Что происходит? Ничего, ничего, скоро это пройдет. Все прошло. Шти. Так, сейчас это аккуратно надо носить, потому что... А что ой, это... ой, ой что... случайно я. А что ты несешь? Уголь, что ли? Это уголь? Я вообще не понимаю, что ты делаешь, или это не ты делаешь? Ой, я случайно что уронил. Я уронил что-то. Все, ночь. Мы попали уронил. в какое-то. Мы попали в измерение. Все. <пуская> это что вообще? Это было что волшебство? Не знаю. О, хорошо, светло. Опять случайно? Чуть-чуть, чуть, чуть, чуть, чуть. Нет, нет, ну хватит, я, Ты будешь спать такой темнотище, духотище, дымище? Ай, нет, я отказываюсь, я хочу идти на берег. Что-то я не помню много. Мне кто-то кинул эту фигню. Ой, нет, она опять. Вообще, Стив, Ой, нет, ты нет. где? Я, Я тебя не, не вижу. Мне надо факел. Как же ты тут его в такой темноте найдешь? Стив, ты где? Ой. Я сейчас боюсь буду упасть. Где ты? Может, это чернила Стас осьминога? Ой, да, по-моему. Ничего не вижу. Сейчас надо у меня пройдет эта хрень. Ой, что это? Где я? Сейчас путь не надо. А может, нас заманило чудовище морское на дно? Все нам там черным цветом заколдовала. А может, не надо? Стив, страшно мне. Такой хороший день, солнечный. Теперь смотри. вот это поднимается. А что это? Это колдовство? Это что? Это вообще не похоже. Это не ТНТ. Это не какое-то волшебное зелье. Это что вообще? Стив, что это? это? дымка. Как понять дымка? Это наша дымовая граната, краткая. Это наша дымовая граната? Так это ты все делал? Да. <гас> ты специально хотел меня напугать? Какой ты, Стив, хитрюга ну, Сейчас нас спасаться от, от этих может, гранат. Да, а то будет полная жопа. Вот, не туда, не туда, а, а, а от этого Сейчас весь берег, весь берег закроешь этим черным дымом. Мы не выйдем, то потом а на берег не найдем его. А зачем ты сюда кровать поставил? Ты сюда переехал, да? <свят> нет, Ай, я хорошо, не... я теперь там одна буду спать. Красота, мой там домик после зверюшек, моих любимых. А ты здесь будешь, да? Нет, <свят> со нет. сминогами. Я, пожалуй, буду вот кое-где. Я тут буду. Вот, синего, как то будет тут. Мистер <гас> Кошмарик пишет ⁇ Привет <гас> ⁇ Привет, мистер Кошмарик. <гас> так. Что мне бы сейчас выбрать? О, шарик! Я, пожалуй, а что подарю. Им а для чего? Я, я подарю тебе а, шарик. Ночь. Вот. Сиди, уже ночь. Шарик. Шарик какой-то страшный. что то такой не хочу. <пух> да смотри, там что-то вывалилось. Ого! Сколько шарик? А может они слушай, на которых можно летать? Нет? Нет? Нет? дай а, посмотрю сверху на них. Можно посмотреть? Дай-ка посмотрю. Поближе хочу. Поближе хочу. Хочу поближе. Ой-ой-ой, ой, я куда-то улетаю. Ой, Стив, ну помоги мне помоги. Так я хочу поближе посмотреть, шарик. Ой, ой, это небо. Ну куда же ты? хочу посмотреть сверху на шарик. Можно посмотрю, пока совсем не стемнело. Стой, стой, стой! Выше, выше, выше, выше, выше, выше над шариком. Сверху можно на шарик посмотреть пониже. Слушай, они что-то мне напоминают. Китайские какие-то эти... Как Кажется, они полопались. Красные шарики. А что это их? Кто это их Они бракованные. Что-то подозрительное. Мне по-моему это ты. Что-то с них какие-то кусочки выворачиваются. Вот это лопнутые шарики. Они бракованные. Мистер Кошмарик пишет, ты же сказал, что стрим будет по вечерам, он не в курсе вчерашнего стрима вечером, потому что, да, Стив, у нас были проблемы, и нам пришлось и вечером выйти, и утром. Да, Мистер Кошмарик, ты только пришел, я тебе могу показать свою коллекцию да. костюмов. Медленно, мы посмотрим, Стив. Вот. Только много, много пушек есть. Дымка есть. И шарик. Что будет, если туда шарик кинуть? Давай шарики, шарики. Ничего себе! Давай давай, давай, давай. А теперь быстро улетаем, пока не активировались. Лимба пишет. Привет! Привет, Лимба! Ничего себе ты взорвал! Теперь болить вот надо. что да. э, э куда-то полетел-то? Стой! Так. Для начала не надо. Хороший костюмчик. Алмазная бронька. Плачет мистер Кошмарик. Хнык-хнык пишет. Завтра в школу. Все, у меня есть хорошая броня. Смотрите на меня. Я красавчик полный пора спать. Ух ты, какое тебе... Нет, я дай по все-таки с тобой буду спать. Давай уложить. А, хорошо, так. Ой, как, кажется, мне, да? Кое-кое куда сходить. Так. Сейчас. Так, пока Чика не видит, я ей руки, подготовлю, пока он там спит. Если это светится, броня, не светится. А может, нагрудник. Нет, не светится. Светится. А что еще ты хочешь? Ой, Чика, я вот ты спишь. А -а -а. сюрприз хочу поезд готовить. Ну я тебя. Не подсматривай, хочу тебе все сюрприз ну, подготовить. Ну ладно, пойду, пойду. Ты уже сделал? <говорит> Нет. А, ну ладно. Спидовой. а то завтра у нас будет хороший денек. Ну, в Майнкрафте имеется. Лимба пишет. Лол, чебурек. Это почему? <смех> Он, видимо, позавтракал чебуреком. Так. Сейчас поспал, поспал, поспал А, Хорошо спать. Да, спишь. А ты что, прям с щитом Ура! и мечом спишь? Не, Я... Куда его не убираю? Нет, и в сапогах. Вась, у меня меч хороший. Фу. Вау, у меня меч зачарованный. Ты что, гоняешь шарики? для этого специально броню одел. Взял щит и меч, чтобы сражаться с воздушными шариками. Ко весь разноцветный. Да. О да. Нет, нет, пожалуй, я полностью маску одену. А тут как-то так не очень. Вот так теперь хорошо. А сейчас что, будешь стол, что ли? Или что? А, ты блоки отсюда берешь, я поняла. Ну да, я беру отсюда блоки. Раз, раз, два, три. Четыре, пять, шесть, раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать. похоже, да? О, на ключ похоже. Посмотри сверху. Поднимись выше. О, на ключ похоже. Вообще. Да, прикольно. Мистер кошмарик пишет. Жалко, что в рублокс не играешь. Я как раз дома сижу. Ща в компьютере поиграю. Ну, играем, и кошмарик. Как красиво! А может так оставим, а? Не будем менять цвет, а? Нет, не хочется. А мне нравится. А может оставим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Будет восемь, семь, девять, замок переливаться. Десять. Стив, ты представляешь? Весь самок будет переливаться в разные цвета. Одиннадцать. Надо одиннадцатый сделать. А как ты с этой стороны сделаешь так же? Одиннадцатый. а, -а, -а вот какая задумка. А так они не цепляются, да? Поняла. И так даже не мисообразии, они, а друг друга они цепляются, да? Понятно. Ты сам придумал? М да. Молодец. А если бы это были обычные блоки, это было с, внутри было так бы, на да, оружие было бы вот так выглядело, некрасиво, да? Ага. Уж вот так плоско. Вот. Люблю Лена такие моды. На пилу было похоже, а не на ключ. <с <с а сейчас на крокодила какого-то сбоку пари. А, Нет, это похоже на щипцы какие-то. Не знаю. Вообще, что-то такое ты тут намудрил. А по-моему, красиво получилось. Ну, я не говорю, что некрасиво. Я просто говорю необычно. Действительно, можно и то, и то. Уже много. Вот осталось еще два звена, и все. Кстати, тут еще один остров есть. Ну, я знаю. Мы уже с тобой летали. Так, не понял. Ладно, ты решил опоры поставить? Уже все не выдерживает, да? Нет. Когда тебе надо и на ту сторону да, ставить? Отвращение опора. А, ты я поняла. Хочешь еще одну звено башню? Мистер Кошмарик начал играть в Роблокс и теперь пишет, что будет сейчас говорить, что у него там происходит. Нравятся эти красивые треугольные блоки вообще? Серьезно? Вообще нравится этот мод. У него настолько интересная структура. Этот эта структура чтобы строить? Ну да. Да, Майнкрафт много. Большинство, чтобы строить. Остальное там немного, которое просто улучшает вид игры. Мы уже продвинулись. Уже реальный, в море Смотри, делаем. Три штуки вместе собрались с Че это они там делят? Они там пять! Пять штук! Они там едят, а, что ли? Они, они там Слушай, едят. А их можно покормить? <гас> Точно! А сейчас давай мы кого -то их собралось пока Только чтобы не уплы... Ой, я не уплываю. Вон там их много. Вот! Давай кинем что-нибудь, пока они не ушли. Давай, ну кинем. кидай уже, К кинем. Давай, давай, можем кинуть рыбу, рыбу, рыбу что-нибудь такое. Ну а, они ну, вообще-то ну, не с, Ну не столом же в них кинуть! Кинут. Я придумала сейчас кое что надо сделать мне, а, а они наверное, мясо любят. И, и, и, и что они там любят? то Давай рыбу уже, сырую. Ну давай уже уплывут ведь. Ну кидай. Так. Ой, уже уплыли, по -моему. Давай, кидай, кидай, кидай. Ну-ка. Ой, только нас не заглоти. Не-не-не. Не. не, не. не. Только... А то мы будем их едуть. Да ты что им бьешь то Ты их не кормишь, ты им по башке ударил. Ты что? Сейчас кушать, пусть. Ты просто их бомбишь рыбой. Стив, ты бомбёжку рыбой устроил. Они этого не выдержат. Давай посмотрим, что они едят. Нет, а то, может, их перебили уже этой рыбой. Посмотрим, давай спустимся. Тихонько только давай. Подкрадёмся. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Едят, нет? Хочу посмотреть, как они едят. Ну дай посмотрю, как они едят. Ну, Стив! Ой-ой-ой. А знаешь, Но что? Ну, он ест. Нет. Ну, где тут увидеть-то? Да что-то... Это не то это не то. Хочу посмотреть, как... Ты прямо ему в рот, кинь. Или возле него? Я хочу посмотреть. что? Ну, дай посмотреть. Да, да, да, он не ест. Да как не ест то Не ест он. Лучше посмотря откуда я сейчас кидал. Это ты что ли? Да. Что-то а... какой-то весь в крапинку. Фу, ты изо рта, на за рыбу наелся, стив. Фу, стив. Ну все, хватит. Ну правильно, помойся, пусть твоя рыбу Вообще тухлая была. Фу! Ну, Стив, ты вообще, ты взял, наелся рыбы сырой, а потом еще ее выплюнул. Фу, в море. Фу, Я, пожалуй, что сейчас сделаю? кое -что. А теперь... Кого ты будешь из... Слушай, а может, из прута кого-нибудь сделать, а? Можно его с кем-нибудь спанить? Давай. Вот я, я Давай. тебе продемонстрирую это. Давай, Спрута, Спрута. Ты че волчка опять сделал? Он че? Да жалко мне его спрота отдавать. Нет, я просто тебе продемонстрирую. Что? Что он сейчас кожа сделает? Ну и что он сделает? Блин, он умеет плавать? Его сейчас сожрут, и все. Он вылезет. Поднимайся. Нет? Так позови его. Он вылезет? <свистит> не может. Он не в ту сторону лезет. Эх ты, бедолага. что, надо специально убрать? Что? Он что ли? Молни, что ли? Что? <свистит> Он роет! А ты говорил, не умеет. Они все умеют рыть. Эээ, -э -э. а зачем ты к нему воду пустил? Он отряхнулся от воды. Ты видел? Он умеет отряхиваться от воды, как настоящий волк или собака. Ты видел, нет? Да круто. Он побежал ко мне. Ой, давай, лис, иди сюда, к нам. Ну да что ж такое-то, куда ты опять пошел? Стой! Где мой волчок? Где он? Я хочу посмотреть. Я запуталась в этих лабиринтах. Выйди мне отсюда, Стив. Ой, стой, стой, стой, стой, стой, хочу, хочу, хочу к нему, хочу. Здравствуй. Ты посмотришь на нас, нет? Э Эй. Надо... В руку возьми в кость. А где? Ой, смотрит. А где кость взять? кость дай мне. Видишь? А, вот, кость, вс ⁇ Дай, все. Ну, куда он там, там кость все закрывает. Он а, Да, сагустки. он замучился бегать за нами. Ты так быстро бегаешь, не успевает. Молодец. Ну а стой, теперь... стой, стой! Стой, Я его не вижу, я только ноги. Да мне мотай ты так, Стив! Сейчас я хочу его за затопнуть, чтобы он нам рыбку поймал. А он может рыбу поймать, конечно. А ты так же мотаешь, может. я не успеваю! Хочу в ямку затолкать. Ну, ну, давай, обе обе вообще землю. не видно ничего. Ты что хочешь? Все, обиди давай. Он, а, ой, ой, он так быстро приб... приближается. <гас> он телепортнулся. <гас> <гас> Ну-ка, давай. Еще так дрессируем волчка. Ну, давай сюда. От, да, он уже здесь. А рыба где? Рыба фаз в море за рыбой. Теперь давай сюда. Рыба-то где? О, это уже не волчок, по-моему. Ой, как отряхивается! Только да куда? Ты прелестил. Ах ты ж, блин, зараза! Рыбу съела, Плевал блин. на твою рыбу! Плевал, он пошел в лесок. Все. Ну Ой. давай, что тебе надо, спрашивать? Ты пусть сидишь тут, сторожишь. Так резко дрыгаешься, я не могу ничего посмотреть. Я хочу посмотреть на мою уроку. Да, Волочек. у нас свои волчки есть. Да, это тоже хороший. Ай, пожалуйста, ну куда же ты? Ну-ну-ну. Ну как он, че он там все катается? Что ты делаешь, Стив? Стой! А, сидит! Он... Что он тут его съедят если так будет сидеть. Тут пусти, пусть бежит куда-нибудь. За мной путь бежит. Ты будешь моим помощником. Да, все, пошли. Сейчас сделаю кое-что. Ты тут сиди пока что. А, -а я кое-куда... А, нет, нафига я бегу-то? Я же могу на на наковальню призвать. Наковальня появлялся, Николапус! <прех> Появился наковальня. Появился. Ты что, наколдовал на наковальню? да а А не надо, чтобы было? Так, сейчас напишу. И имя ему. Это, это твой будет? Да. да. Так да без разницы. Он общий. Там у нас есть каждый свой. Нет. Пусть мы будем, будет Л ложка. Зубастик опять пишет. Уже есть у нас Зубастик. Давай его крокодил тогда назовем. Зубастик Только в кино. Субастик сидит. Все, приручили. Теперь Пусть нам надо колодники. Все у нас без имени, без имени. Ежик 2. <свят> Сидеть. <свят> а потом 3 4 5 6 <свят> Нет, пусть они тут сидят. Все будут охранять наш дом, а эти будут охранять этот берег. Сра сразу разных берегов. Давайте, бегите за нами. Встаньте. Побежали, побежали. Телепорт, телепорт. Уже же что не умеете? Вот. Они теперь будут тут везде ходить, круто, а им пофиг, уже и второй там, смотри, нарисовался. Ну давай, строй, они тебе будут блоки таскать, помогать. О, Они уже здесь. Давай, Все, они по двум сторонам догонят. А что, в воду прыгнуть? Нет, не Они будут прыгать, нет? Нет, не прыгать. они тут везде теперь с тобой ходят, круто. Ой, молния, что ли? Нет, Опять? просто тут и добавишь. А -а -а. Теперь, когда брошь, берешь в руки факел, все освещает. Он. Ясно, все. Раньше такого не было. Ты, -ты, -ты, -ты, -ты, -ты. Ты пока что, Чика, держи факел, я вот буду строить. Давай, факел, держу. Да, давай. Держу. Вот, держи. Давай, <связь> держу. <связь> <связь> <связь> Упал туда один. Давай, строй. Да, все, я держу. Давай, держу факел, давай. Где факел-то? Дай дай мне факел. Ну вот, держи. Где? Вот он? Да. Давай, строй. О, там даже одно видно не ой, то ой, что. Ой, да ой, куда ой, ты ой, полетел? Ты совсем... Ай, волчок ой, ой. один упал. Все, утонул что ли? О, нет, сожрут его. Он выпал. Покажи его поближе, там он плывет. Быстрее, быстрее, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, поближе, ну поближе! Поближе! Сейчас. Куда подальше ты пошел? Поближе! Помоги ему! Сейчас, Мовые твоему пусть... ежику сейчас И помоги. второй туда же бросился. Да что ж-то? Они до берега плывут, они до берега плыли. Вот Всё, что они не умеют. О, Какие оба. вы замечательные! А теперь телепорт! Да ёбаста. Да ничего с ним не будет! Его... Эта Майкрафт с ней никто никого не тронет. Его, его да, даже Барс не тронут. Пусть там пока что. А этот сидеть сиди пока что не хочу еще не плох хотя ходи давай ходите его оба давайте интересно можно его чтобы он сел в воде нет не садится не сделали это придумал давай посмотрим как он Изнутри. Давай. Мной. давай с моря. С одного моря посмотрим на него. Ну, давай, давай, давай. А то... О -о -о -о! <сário> Классно. <сário> <с takeaway> có, что -то надо сделать. Ты что, лопатой хочешь по попе? Не надо, хватит экспериментов. Ты что, на него охоту откроешь? Я хочу, чтобы я на воде держался. Я. Да он не будет держаться, все пристрелить хочешь? Я на воде держалась. А, чтобы ты держался. Да ты так скачешь, я не успеваю. А, такая прелесть. Выныривает. Давай. Соображай быстрее. Ну, куда ты так взлетела? Хочу к волчку. О, хочу, хватит. Ой, ой, да ты прям на него приземлился. Нет, все Не хорошо. Ты Нет. Раз, два, три. Ты ему дорогу делаешь? Четыре, пять. Вот такой хвост. Красивый, да? да, он еще и машет тогда, махал хвостиком, пошел в лес. Когда у него настроение хорошее, он машет хвостиком, прикольно. А тот ты что, не вылезет никак, он к нам не может подняться, он к нам хочет. Он старается как Да! <гас> он додумался, клика, иди, плывет. Так он плывет, он, они и тогда плыли. Он к берегу плывет, да? ай ай яй они уже тут, ах, как они меня пугают. Ах, что уже вдвоем тут вообще. Они телепортируются, что ли, так быстро? Или они так плывут быстро? Они уже что что ж такое? они перепрыгивают с берега сюда. Ничего себе. Живые. Вообще суперски. Вот их мне нравится. А давайте до руки высвободим, которые там ну, в клетках. Давай. Ну а то я не подумал, они что там в клетках сидят, что ли? Ну, ну кролика конечно. не будем, он просто приручный у нас. Кролики его нельзя приучить, а этих. он там пришел еще один. Готи. Здрасте. Все. Ушел. Поспятался. А теперь все. Ой, за это не прыгай, Стив, пожалуйста. Ты выпустишь а -а, или что? Они, они, они сидят. Давай чёрт. уже. Позови. Они уже их. Голодные, наверное. Конечно, ты их не кормил. Два дня уже. Держите кушать. Кушать? <связь> <связь> Ты что? Он через стену. Я ходит. не хотел тебя. А что от него спрятался? Что? <связь> Кто это? Паучок! Ничего себе, у них теперь до... еще есть детеныш. И на тебя смотрят. Они, <связь> Они за твоей приучены. рукой. За твоей рукой. <связь> <трал>. <связь> Круто. Слушай, давай, корми <связь> их уже. Да пойдем. <связь> Тут убежал. Все. Тут не приученный. А прирученный. А, ну давай корми тогда. Ч ⁇ ты? А я покорми у тебя. А маленького? Ой, ты куда? Кормиться. Все, кормились. А вы тут сидите, си стоите, что ли? Не понял. Они что там? Вообще, что ли? Вы что-то, что ли? Фудор ж не за тобой. Ты уже давай иди куда-нибудь. Этого ты не покормил. Сейчас у этого детеныш будет. Их как кормишь, так детеныша, что ли, сразу? Он носится как Маленький. Не понял. Стивай, что надо обязательно? А что надо? О, вышел. Дверь надо убрать. Пошли, Зубастик. Пошлите. Они сами пойдут, пойдем уже. О -о -о. Запнулась я, за пенек. Так, вы, вы молодцы, идите, идите, идите. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. За мной, за мной. Пфф Упали. Так. Где в этом? Вот. А где остальные? Не понял. Мне что, к ним? Что, лети надо обязательно? Упали, блин. Уносят за тобой. Так. Ой, все. Так, пошлите за Так. Да почему? Да пусть догоняют, они сами, они умеют телепортироваться, вон они бегут. По-моему, не умеют. Да, она же ждет детеныша, бегают они. Где еще один? Вон он там. Застрял что? Кошатный? Да. Ты же его не покормил. Ежик. Все, погнали. Погнали. Бегут друг за друг. Смешно. Эти, Эти шустрые, кстати, да? Они прям сразу за тобой бросаются. <гас> точно же! Точно. Такие забавные. Вот. Что? Маленький. Где? Мелкий. А, точно есть. А теперь-то они хотят плыть, когда маленькие смотри, к берегу плывет. Села! На берегу, на попу села. Офигеть, ну и волчица. А, по-моему, они... Ежик два. Не понял. Ежик два. Два ежик два. В кино. <связывающие> <связывающие> Нет, на меня сейчас не исправить. ежик не понял. Сейчас надо кое-что сделать. Мне кажется, их уже три. Ёжика... Просто ежик-два и ежик-два. Ты моя наховальна. Нет, так и не пойдет. надо исправить. Су, Что так не пойдет? А чтобы они были вместе, а где? А, вот вы. Давай, Стив, с ними разберемся. И будем уже с тобой Всё. выходить. Как выходить? Выходить на финиш сегодняшнего стрима, да? <сёк> <сёк> ну да. <сёк> да, сейчас надо только ну, достроить надо вот эту башню. Раз, два, три, четыре, пять. Так на стрелу похоже. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, зачем? Сколько тут хвостых ушастых? Сколько все, что ли, тут? какие то пирамида из них. Они на пятачок такой залезли. А что они выше не могут залезть? Ох, сколько их тут! Вот это да. Ну вы даете. Они все тут с сбором. А, а мы их в клетке, наверное, садить не будем, пусть гуляют, да? Конечно а -а -а. же. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Ой. Все ныряют. <свят> у них тут бассейн. Ну пусть да. трамплин у них тут. Да ну, ты покажи что там выше. Чуть -чуть. А мне окей, медленный. О, он стоят. А вы все? Прыгайте. Не хотят. Они сами решают? Не хотят. Просто вот они -то толкались и вот и свалились что Да. Ежик, зубастик. А ты мелкий. Да. Ну все, давай что ли. Так. Ну да. Все. Ночь спать. Ань. Пусть спят. Да. Ну что, Стив? Ой, ты куда-то нырнул. А, -а, а Ну ты слишком, ты прям такой крупный. Всем пока. Ну что... Да. Ну, на этом... С вами заканчиваем, был Стив. Мы на этом, да? да? Заканчиваем, да заканчиваем наш стрим сегодняшний. Стрим заканчиваем сегодняшний стрим. С вами был Стив и Чика. С вами был Стив и Чика. Всем пока! До скорых встреч! До скорых встреч!